Вы открыли частный детский сад или школу, а может, спортивную секцию, театр или студию танца, вы оказываете услуги по реабилитации инвалидов или устраиваете их на работу, а может, вы организовали пансионат для пожилых людей? Тогда вы социальный предприниматель и имеете право на бесплатную государственную поддержку. Центр Мой бизнес доступнее, чем кажется. Анимационные ролики Line